Уважаемые подписчики, всем здравствуйте! В очередной раз коронавирусное видео так сказать, карантинное появилась вот такая вот ошибка на посудомоечной машине ошибка Е24 то есть у нас она означает засорение фильтра точнее не фильтра, а насоса который вот откачивает воду то есть фильтр я сам уже оттуда вытащил там стоит насосик ну и он забился. А как его прочистить, не вызывая специальных значит, служб и так далее, я вам постараюсь сейчас показать. Делаю это уже не в первый раз, ну вот, поэтому значит сейчас постараюсь вам продемонстрировать. Как смешно бы это не выглядело, но имеется вот такой вантус, то есть вантус-шприц и тазик собственно говоря, это все, что вам понадобится. Этот вантус он разборный, то есть вот эта сама резинка у него откручивается и получается шприц, при помощи которого просто прокачивается шланг. Сейчас тоже покажу дальше. Берем, значит, наш вантус и просто откручиваем у него саму резиновую вот этот вот резиновую присоску. Все, тут у нас имеется Небольшая резьба, и, собственно говоря, вот он сам шприц, он можно прокачивать. Теперь нам нужно отсоединить шланг посудомоечный выпускной. Вот так мы его, значит, отсоединяем. И, я думаю, все уже догадались, да, берем вот этот шприц. Можно изначально без воды, можно с водой. Одеваем вот сюда на эту резьбу шланг и просто-напросто прокачиваем. Желательно, чтобы он был сухой, иначе вы просто-напросто вот эту резьбу туда в резину не вкрутите. Она у вас будет проскальзывать. То есть вот насколько я смог, я ее туда закрутил и теперь... Набираем воздух и резко продуваем И вы можете слышать, как у нас бурлит, бурлит, бурлит В посудомоечной машинке Наш Можно тряпочку взять, чтобы дополнительно воздух не проходил И наша посудомоечная машинка просто и легко прокачивается. Сейчас покажу, что творится внутри. Значит, обратите внимание вот туда, когда я буду прокачивать. Также после этой прокачки можно набрать в этот шприц воды и промыть причем воды можно набрать прям отсюда же убираем шприц надеваем на шланг его накручиваем также обматываем тряпочкой для большего для больше герметичности и просто закачиваем воду внутрь под давлением Как вы можете видеть, здесь прилично мусора, всякой мути и так далее. И крупного мусора. Также здесь установлена еще одна сеточка, фильтр. Он даже не сеточка. Сейчас вам покажу. Вот такая вот скобочка. Она служит тоже своеобразным фильтром. Поэтому при прокачке желательно ее тоже вытаскивать. Вон здесь у нас всякая капуста и так далее. И Это при том учете, при том условии, что там стоит фильтр. Вот у нас набран шприц с водой. мы его закручиваем, как можно плотнее стараемся. Видите, когда он намокает, он уже практически очень-очень трудно входит. Поэтому можно использовать, конечно, мыло или еще что-то, но тогда он у вас будет просто проскальзывать. Набрали и туда закачали. И такими вот движениями проделываем, производим прокачку нашей помпы, прочистку. Как правило, если это сделать качественно, то одного раза хватает очень надолго. Но если же данную процедуру проделать быстро, без особых усилий и не так качественно, то надолго этого не хватает. И придется вам все это по новой перепрокачивать. Так вот и снова то же самое. В общем Ребята, данная процедура... Не буду дальше вам забивать голову, снимать, да? Данная процедура проделывается как можно больше раз. Убрали воду, закачали, убрали, опять закачали, опять убрали. В итоге, после всех процедур, там у вас должна быть чистая вода, тут у вас обязательно должна быть соль, ну и после всего после всех манипуляций запускаем машинку можно на самую горячую воду можно на быструю то есть на холодную кому как удобно лишь для того чтобы у нас все это промылось не забывайте потом ставить обязательно вот этот вот фильтрик вот этот фильтр промывать и ставить а также кто не знает вот здесь вот должна быть соль. Вот сюда засыпается соль. Вот, собственно, наверное, и все. Немножко притомился. Сейчас еще минут пять я это все попрокачиваю. Позаливаю, попроливаю. Потом включу. Ну и данной ошибки Е24 уже не будет. Спасибо за внимание всем. Оставайтесь на канале. Такие быстрые маленькие видео буду снимать. Так как наш президент продлил нам до конца апреля месяца карантин, самоизоляцию. Так что буду хозяин по дому. И возможно снимать какие-то маленькие полезные видео. Спасибо всем за внимание еще раз.